Всем привет. Буду говорить потише, конечно, чтобы не напугать. Еще тут у нас подорожник грызет. Я за ним вот наблюдаю. Решила, что маняшечкин должен чуть-чуть погрызть подорожничку. Я очень аккуратно грызу. Вот он, молодец, стойка. Да, футить все будем. Футить все будем. Ну ладно, Тофик. Грузи подорожник. Шиняй. Хорошенький. До сих пор он зря, как он нежненько одержит своими лапами. Вот эти вот лапоньки, вот эти вот глязоньки. Казаньки. Кого такие быстеринки вместе глаз? Еще вы ее